Как тебя зовут? Меня зовут. Меня зовут Марина. А как тебя зовут? Не знаю, как вы тут терпите. Накрывай мою башку! Быстро накрывай! А если ты сейчас накроешь башку, я сказал, разорву! Красили его мелками обычный пари, который мы показывали вам. Что ты со мной сделала? Ребят, всем привет! привет! Вы на канале Видео Бэйби! Тем, кто не подписался на этот канал, обязательно это сделай! И рядом с кнопочкой подписаться есть такой маленький колокольчик, на Если вы на него не нажмете, вы никогда не получите уведомление о нашем новом видео! Так что Пусть. обязательно это сделай! Ужас! Очень ужас! Какое сегодня видео? Про Хэллоуин! Я начну с, к вам. с игрушечки, вот такой вот, купили! Вау! Когда а и ты на нее похож. В общем такая игрушечка. И давайте дальше посмотрим. Что, что же нам пришло? В общем вот такой вот пакет. Эмочка, да. Эмочка размер, ребят, Если. это куртка. Нет. Кто знает, какой образ? Харли Квинн, да? Боже, она такая красивая! Реально! И блестящая! И блестящая Очень вся! Очень прикольная! Вообще пипец! Она И у нее такой, знаете, такой материал? Какой-то вообще такой, какой-то, знаешь, такой скользкий! Реально скользкий! Мне, мне нравится! Блин! Интересная штука. М размер эмочка. Да, эмочка. Ну я думаю, она как раз будет на тебя, она держи. Видите, вот такая вот, ребята, курточка. Дальше. А, футболка. Дальше. Это не футбол. А, нет, это. Это футболка. Это топик. Это футбол. Ребят, вот такой вот топик. Топик. Вот такой вот. Видите, тоже одежда Харли квин. Материал. Материал. Ну, такой тоже и приятный, У -у -у. да? Скажи, насколько... Вот, я, может и скользкий, но... Ну, реально, ребят, такой, знаете, качественно. Вот, блин, прям... Прям хочется такой вот одеть. Правда, это женское, но я бы сам бы Я бы хотела это посмотреть. посылку. Хотя, видишь, у неё же тоже ну, здесь тебе потом... Ну да. Ну, прям как в фильме. Прямо... Кто смотрел фильм «Отряд самоубийц»? Да. Так, дальше, Чем мы смотрим? Что это такое? Ну, мать. Раскрывай. Что же это? Пахнет Это что? Это, это, это типа шортики, ребят. А, боже. Сто Такой файлик. Шортики. Ну странно. Это шортики «Харли Квин. Какие-то вот, не странные, ну ладно. Ну такие типа трусиками, короче. Сделаны, конечно, ты. Я не знаю, как ты будешь. Ребята, ну вы увидите, как. Ну такие. Ну тоже блин приятный материал. Мы заказывали на разных сайтах. Реально на разных, потому что уже этих образов нигде не было. Такие вот должны быть на себя. Так, это что? Мы только биты не заказали. Мы заказали на после сейчас в дороге. Ребят, а это парик с этими, пари, как они, как эти штуки Каниколоны. называют? Каниколоны. Колоны? Каниколоны. Я думал, каниколоры. Каниколоны. Это. Мы, к сожалению, не нашли а, парик, который... Да, нас а... уже покрашенный. Не нашли, их уже разобрали, и надо было на Алиэкспресс заказывать. Мы все сделали за день до праздника. Пос... посмотрим. Вот такие вот штучки. Ну, мы все-таки решили, что, наверное, мы ну, будем красить волосы, а не колонны, потому что, не колонны. Потому что у меня получится волосы идут так наполовину. А здесь оно будет с прядиной, Оно будет странно. Да. Вот такие вот пряди. Интересные. Мы не будем их красави... закалывать. Сейчас посмотрим. Мы заказали обычный парик. Белый. Это дорогой парик. Он очень, очень. красивый. Боже, как настоящие волосы. Прикинь. Смотрим. Серьёзно, настоящие волосы. Вам интересно? Та сеточка на такие есть, да? Да. Это у кого-то, я не знаю, забрали. Сняли. Реально. Настоящие Давай вот сейчас. И, и, ребят, что мы будем с него делать, расскажи. Мы будем его делать, так два хвостика, мне, и будем его красить. Мы, в общем, с него сделаем э -э волосы, как у Харли Квинн. Вот мы купили тоник розовый, синий не нашли, поэтому мы купили тут мелки. Ух ты, а он на меня интересно налезет? Сейчас посмотрим. Боже, боже какой он приятный. Тебе идет блондинка. Боже мой, мне его прям жалко. Это ж мы ж потом его будем красить, краска смоется? Надеюсь, да. Вау, а мне да. круто, ребят. Как тебя зовут? Меня зовут, меня зовут Марина. А как тебя зовут? Я не знаю. Вау. Давай ты будешь Бритни, а я буду кукла Барби. Я, естественно, бритни, не понимаю, что происходит. Бритни, Бритни! Ребят, круто мне, короче, ладно. Пошутили, пошутили. Но волосы реально очень крутые. Я как настоящие. Скажи? Да. Не хочешь? <свят> Прикинь, тебе без А ну давай. Больше. А? Давай. Класс, вообще. Отдай а, да, а мои волосы. Женщина, а дайте мои волосы. Аккуратненько, подожди, боже, он ну такой классный, реально. Мне его жалко, просто даже жалко. Я как ее сейчас одену, потому что это на мои волосы закалывает вообще. По плану. Сейчас, тихо. Как, Чуть-чуть как-то его вот так надо. Ну, короче. Ну, в общем, типа вот такого будет. Вы потом увидите все, как это будет. идет блондитка с волосами эти. Нет, она ну тебе так не это. Ты как Бабушка. Бабулечка. А ну сюда кепку. А ты хочешь на эту? Да. Опа, вау, смотри, ты крутая. Эй, Барби, гео! Блин, ты вообще другая. Я тебе беру эти волосы заколоть, ты вообще другая. Ну как я вам. Эй, блонди. Блонди, давай. Нет. Это тебе неплохо. Это... Ч ⁇ надо? Снять его надо. Давай его. какие с этим волосами. Классно. Будем красить э, вот такой вот тоник? Э, тоник. Вот такой вот тоник. Мы взяли. Мелки где мелки? Вот мелки. мелки. Ну мелочки вот такие будут. А это красные Вот такие злопады. вот мелочки. Вот такими мелками будем. А что мы? Этой краской, Эта краской будем меня красить, реально. Покажи. Ребят, так вот такая достать? вот красочка. Будем, короче, меня, в общем. Ну, чтобы это не была реклама, я не хочу светить название. В общем, Ой, вот смотри, краска такого цвета. Хотя у меня волосы смотри, темные, папа. но. Угу. Не выдавлю сейчас. Мне придется, ребят, осветляться. Реально делать э, полностью белым. И потом на белый цвет. Придется уже вот темно такой вот э зеленоватый цвет бирюзовый, как у было у Джокера. В общем, красить голову. Сейчас вы это все увидите. Что Я из этого Мне бывает? больше похоже на синий цвет, чем. На синий, но его на белый. Если бы вот такой волос у меня был цвет, Боже, вообще чистый блонд. Это чистый блонд. Давай, только быстро, фигачь. Без страшного. Боже, я буду белый, я буду белым цветом, ребят! Да. Мне полностью выпаливает мой цвет волос. Это первый раз, это все для вас делается. А -а -а. Короче, вот так вот меня приводят в порядок. 34 года я Блондин. Блондин. Я теперь блондин. Надеюсь, я выживу, ребята. Пожелайте мне удачи. Выживешь, куда ты денешься? Смотрим. А что ты хочешь посмотреть? Уже прошло время, в принципе, достаточно так тихо. Белый. смывать надо, да, идти? God. Что ты со мной сделала, я хер его блин! Что а белый? Держи. Что смывать да? Все, короче, ребят, пошел я все смывать, потому что я сейчас вообще остался лысый, реально. И ждите. Ребятки, вот такой вот я получился рыжик. Думали белый, получился рыжик. Прикинь, жесть. теперь папа Евгений стал рыжим человеком. Ну да еще бороду рыжий сделать. Кубы накрывай, а если ты сейчас накрашу башкой, я, я сказал, я Короче, всё Так, все. Он, посмотри, я тебя сейчас отпечатывать Иду беги. смывать, Быстро, беги. Быстренько Беги Да, я буду Джокером Голым Джокером Голым Джокером Я буду Голым Джокером Делаем звезду Она у нас и так красавица, конечно но к этому образу нужно немножечко еще добавить, так сказать, красок. Так. Ну, мы здесь дадим еще над глазом потемнее. Теперь он вот глазик, да, найдет. У нее прям... Открывай глазик. Подожди. Как Ты уже входишь в роль. Так, сейчас делаем голубенький глазик. Рука визажиста. И будет очень-очень хорошо клеим, они тогда не будут, ваши брови расходиться, вот эти вот волосинки. Еще гигиеничкой можно. Не знаю, как вы это терпите. Да, да, да, Наверное, щеки да, то да? Я жоку, я да. Жила лап входит Лера, где эта дубитая Так, ну типа Вот так вот мы сделали Парик, покрасили его мелками Обычный парик, который мы показывали вам Прокрасили голубым мелком Но это, конечно, тяжелая процедура И розовым Сейчас одеваем ну дальше покажем. Я поняла, что добрая... Макияж уже сделанный. Да. Нам только спать. одеться. А ну-ну-ну-ну-ну давай, покажи, покажи. Круто, конечно. Реально. Я еще тебе открасила. Черным, да? Ну-ну uh -huh. Тяжело говорить, короче, за помада, Ребятки, вот в таком образе. Это не помада, а карандаш. Карандаш? Карандаш. Она говорит, это не помада, это карандаш. Ты сейчас получишь. И смотри, ты это тут через этой тебя парю, как <смех> Вот такие у нас образы. Ребята, наконец-то мы закончили макияж. Лера уже в образе Харли Квинн, я в Джокере. <смех> Огромное спасибо тому человеку, который нам делал макияж. Это Вера. Так что, если вы хотите... Себе такой же самый, либо на какой-то праздник, сразу же, только заказывайте у этого человека. Мы рекомендуем, ссылочку мы оставим в описании, на инстаграм, на вконтакте да? Да. Так что все, ссылочка внизу будет под этим видео. Переходите, а нам ставьте пальчики вверх, всем, если вам все понравилось, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Классные ребята, подписывайтесь на их канал, рекомендую. Да, а мы дальше идем в путь на пати, и дальше увидите, что будет. Oh, yeah! Ha <laughs> ha.